Друзья, всем привет! Сейчас с вами буквально в прямом эфире на токен софте будем покупать монетки BitCountry, да, Metaverse, монетку NUM, которая будет э, запущена, когда они выиграют слот, слот порощей на, на Polkadot. И как это все будет, сейчас будем делать в прямом эфире, я сам это делаю первый раз и запишу видео для тех, кто будет участвовать, потому что для гарантированной локации вам дают два дня, то есть у вас еще будет время и видео посмотреть как это все делается. И для тех, может, ребят будет полезно, которые будут 2 декабря уже во втором раунде участвовать, у кого локация с 0.1 там, ну и больше кусом. Там, где очередь будет, где рандомно. Видите, у меня осталось тут две минутки, поэтому что, что нам нужно сделать? Сейчас, естественно, вам, ну, перед тем, как вот все это подходит, уже ваша очередь, вам нужно открыть, естественно, кошелек полка.js, здесь скопировать... Адрес полка дота. Потому что именно на кошелек полка.дот.js я буду переводить свои доты. Я буду это все делать в дотах, покупать, да переводить, потому что минимальные комиссии. И все это будет правильно. Все монеты у меня под... придут на тот адрес полка.дот.js. Это очень удобно. Так еще есть вариант через метамасс, сети эфира, через эфириум или USDT. В сети ERC20, ну как вы понимаете, комиссии иконские, это очень дорого и мне это не подходит. Поэтому я буду покупать на бирже Binance.DOT, переводить на кошелек Polkadot.js, я думаю, время нам дадут на это. И потом сразу зарядимся этими монетками. Итак, у нас остается одна минутка буквально. Все пишет, теперь вы будете перенаправлены на сайт. Здесь вы выбираете э, первое «Приват», да, если у вас гарантированная лока, а если во втором раунде будете участвовать, соответственно, уже ту будете выбирать. Так, нажимаем вот эту и нажимаем «Next». Здесь нам предлагает договор о покупке, чтобы вы прочитали и согласились. Когда вы согласны, почитаете вас все устраивает, нажимаете «Я согласен». Итак, смотрите, цена э, токена NUM 0.45, да. Сейчас мы все это с вами сделаем и обязательно видео досмотрите до конца. Я скажу, какие здесь есть риски да, и почему я решил участвовать не на 2500, как думал заранее, на всю аллокацию, а буду на минималку на 500 долларов заходить. И в конце видео я сразу объясню, почему. Итак, смотрите. Нажимаем 500 долларов и выбираете сеть. Нажимаем dot и сюда нам нужно вставить наш адрес. Идем сюда, с этого, да, с этого кошелька я буду копировать и вставляю сюда свой адрес. На тот же кошелек мой и придут нам токены в эту сеть. Здесь будет сеть полка Dota BitCountry и туда нам начислят токены. Все есть, DOT выбрано. И поехали дальше. Здесь внимательно проверяем информацию. Видите, да, по цене 0.45. Ну, 45 центов я получу 1111 монет. Ну, все это дело. За все это дело мне придется заплатить 500 баксов. И проверяете свой кошелек, на который потом будут начислены эти монетки, из которого вы будете переводить свои доты. Дальше здесь вы согласны. Ну и здесь ставите свою подпись. Ну, я так понимаю, это... Ну, я поставил имя, фамилию и отчество, да, то, что я заполнил. И нажимаете «Айгри». Итак, Polkadot.js с меня будет списано 13 DOT в эквиваленте в сумме 500 долларов. И нужно будет законнектироваться с кошельком. Итак, я лечу на биржу. Вот Binance, Fiat. Если у вас дота нет, вы берете и покупаете, да, как на 13 монет. Ну, естественно, возьмите 1302, 1303, чтобы хватило на комиссии. У меня эти доты есть, вот видите, я нажимаю просто сразу вывод, адрес, копирую того кошелька, которого я указывал, вставляю сюда. Видите, сеть полка DOT обязательно должна быть. Здесь минимальная сумма 1,5 дота, видите, на Binance. Нажимаем все, комиссия 01 DOT, нажимаем вывод, продолжить и сейчас буду подтверждать всем свои действия. Все, вывод успешный, ожидаем DOT на кошельке. Я думаю, в течение пары минут они уже будут там. Все, монетки прилетели. На счету есть 15 дот. Возвращаемся сюда. Нажимаем Connect .js». Соглашаемся. Здесь выбираете аккаунт. У меня вот этот. И нажимаем Submit Transaction. Ну и ждем, пока она коннектится. Теперь у нас перенаправило там, где мы должны ввести пароль от своего кошелька обязательно. Нажимаем Seek the Transaction. Опа, неправильный пароль. Прикольно, вспоминаем. Есть, вспомнил пароль. Обязательно записывайте пароли, ребят, потому что это очень важно. Все, мы с вами купили, транзакция оформлена. На ваш email будет выслано письмо с подтверждением, что вы приобрели данные токены. И токены придет на Polkadot.js, на тот кошелек, который мы с вами предоставляли для оплаты. Списали 13 дот, 500 долларов по этому курсу. Все окей, 2 дота еще осталось. Все, друзья, теперь переходим к очень важной информации. Что касается рисков, да, какие здесь могут быть риски, что мы можем получить, а что мы можем и потерять. Биткаунтри на Кусама в третьем батче. Первое место. Собрано 209 тысяч Кусам. Порядок. Проект на хайпе, все хорошо, мы ждем их токены. Там я поучаствовал. Соответственно, я получил гарантированную локацию. Теперь, вся эта движуха, должна перейти на полкодот, чтобы их неосет запустилась. И мы с вами увидели их парачейном на полкадот, чтобы мы увидели их токен на бирже. Так вот, они, скорее всего, выйдут вот здесь, на вот этот батч, на второй. И, соответственно, он закончится аж в конце где-то февраля. Хотя есть до сих пор в списке, не вижу. Надеюсь, они будут выдвигаться. И если они возьмут здесь и станут парачейном, то обычно после окончания вот этого всего, видите, в начале марта, около месяца нужно на развертывание сети, и где-то в апреле там токен выйдет на бирже, и через месяц мы получим эти токены. То есть это где-то конец мая, начало лета, понимаете? Какой будет рынок, мы не знаем. Если будет э, там продолжаться тренд такой, либо будет какая-то резкая обвал, жесткая коррекция, потом мы будем восстанавливаться. И рынок опять будет в росте, то здесь мы, да, можем получить хорошие иксы. Но если будет уже медвежатина конкретная, то вы понимаете, что мы токены получим только летом. А если они еще не выиграют вот этот аукцион на втором батче, им придется участвовать на третьем батче. Поэтому наши токены уже могут выдаться вообще в конце лета, а может даже осенью. То есть, вот эти все варианты нужно учитывать. Я буквально в последний момент все пересмотрел и решил, что половиной тысячи долларов для меня сейчас это не свободные деньги, а 500 долларов я готов отпустить на такой срок и с возможностью получения прибыли. Потому что вообще не участвовать, это, конечно, было бы глупо. Ну, как я считаю, потому что риски понятны, но кто не рискует, тот не пьет шампанское. Потому что мы здесь можем и 10 иксов поймать, Можем и 20x поймать, а можем вообще ничего не поймать. Ну, там либо в 0 выйти, либо x2, а может, не дай бог, еще и минус. Либо вообще там проект скомнется. Ну Это самое маловероятно, но все же все это может быть. Поэтому, ребят, учитывайте такие нюансы перед тем, как заносить на локацию там 2,5 штуки. Да неважно сколько, там 500, если они у вас не свободные, и вы не можете эту сумму отпустить на полгода, да еще и не гарантированно там получить прибыль. Если получим хорошие иксы, да, это будет круто, но если нет, всегда вот, вот это, если нет, вы должны это понимать. Поэтому время еще есть, подумайте и потом уже принимайте решение. Ну и по ссылке в видео в описании, там кто регистрировался, вы попадаете сразу на вот эту всю историю. То, как делать, я с вами прошел первый раз, видите, здесь страшного ничего нет. Я думаю, у вас тоже все получится. У кого, конечно, есть желание... И вы все взвесили за и против. А на этом, друзья, я буду заканчивать. Не забывайте подписываться на YouTube-канал. Если это видео было тебе полезным, поддержи лайком, пиши комментарий, участвуешь ты в токен сейле от BigCountry или нет. Буду рад почитать. Всем я вам желаю удачи, всем профита, всем пока.